Везучий, но покидая дом Беру на всякий случай нож, пистолет и лом Из барахлишком этим в неласковый момент Я прибыл на рассвете в штаб округа в Ташкент Сказали, колю везучий марш на аэродром Беру на всякий случай нож, пистолет и лом но не дали талону, без взятки пробора, пришлось лишить солому, зато взлетел с утра. Летели до тормеза, там звери багранцы, нельзя вести железо, так это ж нож отцы, но выгрузили сразу и заперли в барак. А отдал нож за разом, взлетели только так, В кабуле чин почину, я с борта на земскок Как вдруг три дурачины стволами ты чудо А ну-ка, здай оружие фасонить будет тут. Тебе оно не нужно, тебя и так убьют. Я понял, что слубянки я отдал им п. Юхвани, юхванки, за мир, франшафт, Салем.